Значит, вот мы видим таз человека. На МРТ было видно, что левая сторона вот эта, да, здесь КПС, вот этот сустав как бы расширенный, тут имеется щель чуть больше, чем с этой стороны. И когда мы вот визуально провели по остестным отросткам, да, прямую, видно, что вот один чуть скривился, вот это чуть скривился. Ну, в принципе, лордос, левосторонний там ему пишут, да, по большей части вот сюда должны позвонки уходить. Но когда лежит, вроде бы они ровные, да. Но с другой стороны, там они по оси могут быть повернуты вот сюда, соответственно, поперечный отросток выпирает. Вот видите, тут опухоль побольше, видите, они выше вот эта часть выпирает. Если сюда вот нажимаю, так вот невольно. Вольно. Везде, да? да? Вот, это я вот на поперечное нажимаю. А здесь? Нет. А здесь невольно, да? Вот, значит, наша задача сейчас поперечные позвонки разворачиваются вот туда. Этот один позвонок L5 получается, пробивать его в обратную сторону и вверх. Таз, смотрите, относительно оси, здесь уже расстояние, здесь шире расстояние, да? Значит, нам надо будет вот это расстояние увеличивать за счет того, что вот его нижний уголок гребня, видите, ниже, чем вот этот уголок. Ну, где-то почти на сантиметр. То есть пробивать этот гребень вверх и таз разворачивать вот так вот на флексию вперед. Таким образом, эта нога удлинится. А этот, чтобы развернуть таз, нам надо будет вот из-за него крестец. Видите, чуть развернулся, крестец сам по себе вот так. Ну, там совсем незначительно. То есть нам за крестец надо будет давить вот туда, а тазу кость сближать вот сюда. То есть тут вот такое движение должно быть. ротаться в обратную сторону назад.